Что здесь за то это сука! Ёбаный бобаный! Босс вертолет! Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и сегодня мы с вами продолжим играть в замечательную модификацию игры серии Sam Fusion, которая называется Red Day Episode 1. Ребята, мы с вами прошли первый уровень, который называется Точки Невозврата, и попали в уровень Бетонное Сердце. Я знаю, что многие очень долго ждали э, продолжения, так что давайте мы наконец будем продолжать. На предыдущем видео мы с вами набрали э, больше 120 лайкосов, больше 600 просмотров. Я обещал, значит, что запишу, если мы столько наберем, да много. Для моего канала неплохие цифры, поэтому я записываю продолжение, многие, к тому же, меня просили на стримах, спрашивали, где, блядь, сериус Сэм 2, давай, запиши. Да и самому мне, честно, интересно, что там дальше. Да, опять же, напоминаю, почему я эту игру не стримлю, потому что там очень мало контента, насколько мне известно, на стрим нам этого не хватит, да. Вот он, наш настоящий русский колорит. Есть одна проблема, все улицы, ведущие на площадь заблокированы. Что теперь? Ты должен добраться до радиовышки. Это другой путь к площади. Какой путь? Рядом с вышкой есть подземная парковка. Ты должен найти старый туннель, ведущих к площади. Не говори мне, что там будет канализация. Нет, тебе повезло. Здесь, наконец, мы с вами видим настоящие панельки. Все очень круто выглядит, очень замечательно, великолепно. Мне самому было очень интересно. Уверен, что будет при этом довольно-таки сложно. Предыдущий уровень э, на самом деле отличался довольно-таки высокой сложностью. Надеюсь, там в конце будет какой-нибудь модный молодежный э, босс. А из чего я могу шмалять? Вот из этого, ух ты, нихуя мода, давай иди сюда. Ребята, это же из блядь, Смотрите, тут же разъебанный стоит. Мобиль моднейший наш. Ай! Узнаваемый, да, всеми. Напишите в комментах, как вы думаете, что это за город, в который мы с вами попали. А, хотя там же было вначале написано, что это за город, алло, арт. А-а-а, Это закончилось быстрее, чем я ожидал. Я надеюсь, мы здесь долго-то не проторчим. Да, ну давайте еще разочек. Я просто еще не вошел во вкус игры, я только запустил. Да ебать, вас заебали, вы ее мать то Давайте пока с калашом лучше походим, а то что-то тяжко. Да хватит орать вы заебали! Это оручие гопники с подворотни, короче говоря. Я сейчас э, делаю большую услугу ребятам, которые живут в этих домах, да, убивают этих ебучих оручих гопников, да? За что в реальной жизни они просто продолжают орать. Ой! хорошо всех нахуй! Что туда забрался? Иди ко мне поближе. Сейчас мы с тобой поговорим, братан. Подожди, блядь. Это минус, блядь. Ну это же изи! Это же просто изи. А это что такое запуха? Она очень странная Нам нужно найти теперь где-нибудь а, Аптечки, опа, бля, вот это я понимаю Магнит, ребята Магнит у дома, ебать, реклама, где мои деньги Сникерс, где мои деньги а, За рекламу ваших магазинов прошу деньги. Шашлык у Ромы, ты тоже давай бабки готовь, братан А, да ёпту мать Вот это, видимо, Рома, он недоволен, что у него деньги прошу Это что такое Здоровье, вот, вот это мне, а Выбор, блядь Успокойся, нахуй! ВЫЕБАЛЬ В ЛИЦО, ДАВАЙ НЕ КО МНЕ! И всех убил. Бля, вот здесь тут колориты, кстати, во, во втором уровне подвезли побольше российского такого. Ебать, ты почему ожил? Снесу ебало! Будешь выебывать! Это же Россия, братан! Ты думал, куда ты попал? В Америке тебе так можно было бы безнаказанно бегать. Да? А здесь-то пиздюлей получаю сразу. О чем, я жалею, больше всего, ребят, в этой, э, в этой модификации великолепна Она, вне сомнения, отличная. У нее есть одна проблема, что она передела только локации. Да, они сделаны круто, да, они сделаны очень хорошо. Прям то, что нужно, когда ты ожидаешь серию самовражки. Но я не понимаю, почему здесь те же самые монстры. Вот монстряков надо было, конечно, каких-нибудь наших россиянских ребят, блять, было бы неплохо. Сюда подвести. Блять, да вы охуели совсем, а? Замечу сразу, что второй уровень намного сложнее первого. Да ёб вашу мать, да пожалуйста, не надо! Хватит, ёб твою мать, он мертв! Пожалуйста, дайте здоровье, дайте здоровье. Молю вас, ребята, у меня 7% здоровья. Это крайне неприятная маленькая цифры, Я хочу большую тосу жирную. Нормальное оружие не могли найти? Что-то гейские лазеры ваши, разноцветные. А, а, подожди, стреляй! А вот, ты с гейскими разноцветными лазерами, значит, на мужика, да? Я тебя вижу. Вот этот с пулями, хоть как мужчина. Все? Пожал здоровье. А, спасибо. Мне дали 12 здоровья. Очень много. Спасибо большое, Игра. Спасибо за э, такую щедрость. Кто там еще выебывается ты не понимаю, а? Всех разъебу! Здоровье дайте мне, пожалуйста, пополнить чем-нибудь. Ребята, хватит, блядь, быть такими жадными, ёбаный бобаный Это Алло. Что это, блядь? Это я мог таким образом всех убить? Или шо? Так, как мне подняться наверх, что-то я тупорылю. А! Какого хуя? Что меня убило там в темноте стоящая? Выборн теперь! Это была месть, твою мать! Блять, да что такое-то? А! Ебаш! Как я понимаю, без этой замечательной пухи мы бы здесь ни черта. Не смогли пройти, чудаки не думают остановиться, да им срать вам, нет? Всех покрошили. Какой-то один пробрался, нет? Пробрались все-таки! Ебады-бобады! Это изи. Все, закончились. 2% жизни. Это мне нравится. Мне нравится, как я здесь хожу, просто на последнем издыхании постоянно, да? Что-то сложно, пацаны. Что-то сложно. А где чувачок, который кидался меня зелеными шарами, делся? Вопрос у меня очень важный, ребята. Я не очень понимаю, куда мне надо пройти. А, нет, ребят, ну я понятня. Давайте вернемся назад, пацаны, что здесь где Появляются враги, блядь, а вот этот чувачело меня сейчас выебит немножко, да? Само обидно, что у меня вообще нету никаких нормальных орудий против вот такого мужчины, а, так сказать, знатного статного, да, вот такого. Ты должен умереть. Это что, всё, есть блядь, ребят, коллаж, это решение всех проблем, я вам говорю. Не призываю никого ни к чему, я считаю, это была шутка. Дать здоровье ты, господи, боже мой! В магните есть здоровье. Использовать. Опаньки. А я и не знаю, что сюда можно. F6. В магните, я вижу, особо ничего не поменялось по сравнению с реальной жизнью. Все, короче, так же. Ух ты, ебать, что ты за хуйня! Ах ты, ебучий скорпион! Нахуй! Минус! Ни гранат, ни гранатометов, ничего такого, что я э, смог бы использовать, чтобы быстро разобраться с этими мерзкими пидоршами! Минус! Я не знаю, почему я жив. процент здоровья это кайф. Ты что думаешь, это все, блядь? Ты не прав, с одним 1% здоровья на изи, блядь, тащим в магните, твою мать! Ты умрешь когда-нибудь? Я попадаю вообще по нему. Он мертв! Или ушел? Или уполз, или мертв. В одной из двух. А! Ты живой! Не стреляй! А! Ты мёрзв, ты мерз, ты мёрзв, ты мёрзв, дай дай дай другое оружие, другое оружие, калаш, калаш, а нет патронов, вы чё прикалываетесь? Мало того, что у меня нет заром у меня ещё и нету патронов, просто великолепно, это лучшее, что могло со мной произойти в любой игре, да я ебал то тебе снесу. Что, ты думаешь, не снесу, что ли, на Иза? Ну это просто, это просто несерьезно с процентом то гулять здесь. Блять, где то Я тебя даже не вижу, блять. Двое, вы охуевшие. Минус. Дайте мне хилку, ёб твою мать! Ну что это за дичь что такая? Хилка, хилка, хилка. Минус. Блин, да я батю-убийца вообще по отстрелу, блин, этих долбанных скорпионов. Ревизия магазин магнит, блядь! Что это у вас тут за пидоры? Давай, вылази. А! Въебал ты! Я тебе выстрелил, сука, в лицо, сука, сука, в лицо. Счастье. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Минус! дайте мне, пожалуйста, хилку «Добрый вечер». Ну что это за, блядь, Hotline Майами? у меня начался с одним хилсом-то, ёб твою мать? А, блядь! Это еще не конец. Да не я сказал, что орешь! Ах ты, говноёб! Эх, хорошо. Слушайте, мне кажется, нужен мод на Sirius M, где у тебя один хилс всего всегда. Разъёбанный на Иза! Пиздец какой-то. А! Хватит на меня выбегать! Магнит заочищена, Иза. А в магните-то ни черта и нет, ребят, что самое обидное, да? Так, ладно, хилок мне не дали, но дали вместо этого броню. На этом хотя бы спасибо большое игра. Я так далеко не дойду. Где? Не ори. Очень надо здоровья. здоровье? Что это? Патроны для снайперской винтовки. Все просто великолепно. Где? Замечательно. Давай. Давай. Давай еще одного сюда. Не пизда. Вы закончились, мои друзья? Умирай! Три выстрела и снайперки. Слушай, снайперка-то тащит, на самом деле, если из нее попадать. Проблема только в том, что у меня к ней мало патронов. Как и ко всему, в принципе, что у меня тут осталось, твою мать. А, патроны! А, здоровье! А, ой, как много всего мне дали! Это мне дали всего, мне дали много. Ой, как хорошо, спасибо большое. Что за нахуй? Ёб твою мать! О, это хардбас? Хардбас, блядь! Мне нужно что-то более тяжелое, я понял. Мне нужно найти тяжелое оружие здесь. Нет, это пиздец. Что здесь за канал, это сука? Ёбаный бобаный! Босс вертолет! 99-й год. Так, ну и что мы будем делать? Да, как я понимаю. Нам нужно что-то найти, что нам поможет в битве с этим великолепным боссом вертолетом, мутантом. Ну что, погнали! Я не знаю, смогу ли я долезть этого босса. Вообще, он глядит, он не очень просто. Ребята, бросаем все свои силы на поиск того, что мне э, поможет его убить. Но ну, все, я когда начинаю искать, я, я не вижу врагов нихуя, они меня ебенят в очко. В очко меня ебут! Хватит по мне стрелять! Просто невозможно дерьмо какой пацаны. Заперто дичь ключ, что да ебать, где я тебе его возьму? Зато мусонт какой зажигательный, ёбты! Арена нихуя не маленькая, я бы сказал даже здоровенный пиздос! Закрыто! Ой, блядь, откуда ты по мне шмаляешь? Что это? Ключ! был ключ! Не стреляй, блядь! Да как ты по мне попадаешь-то, нон-стоп, алло, блядь! Смерть отъест, ребят. Блядь, охуенно просто. Я люблю умирать. Это было классно! Отъебись, брат! Пошел в пизду! Даун! Ау! Где, блядь? Что ты заебала? Ака тактикал пидора? Что? И что это было, блядь? Что это было, блядь? Замечательно. Я понял, что я под по Димон не может по мне стрелять. Ты посмотри, какой глупый! Тактикал, пидрила! АК тактикал пидрила, ребята, б твою мать, чего? Так хорошо, из этого АК можно целиться, я очень рад! Тактикал пидрила, блядь! А толк же -то, я перезаряжаю, что у меня АК тактикал пидрила, да? Если я буду из обычного оружия по нему шамалять, он отъедет? Или мне все таки надо найти что-то более такое, а, действенное против него? Итак, главный вопрос. А, почему график работы здесь до 17.30? Вы чё, охуели там, блядь, нихуя не делать? Какого хуя? Где мне взять нормальное оружие? Да ебать ты заебал. Я умер, зато я понимаю, что никакого смысла тратить на него патроны нет. Ну, зон бодрит, конечно, хотя бы. За него спасибо большое. Нет. Почему ты в меня постоянно попадаешь, блядь? А, потому что я медленно бегаю, ёпты. Я забыл, что в игре есть э, бег и быстрый бег. Догони меня теперь, пидор. Радиовышка. Может быть, мне просто надо было добраться до нее И не надо было э, что-то его убивать, да? Ага. Я нашел, ребята, то оружие, которое я должен был найти. Замечать вот эту хрень, да? Ну где ты, педик? Сейчас американский дядя тебе покажут, что вражки... Далеко не все можно, сука. Выбронь лицо на изи! Ты, конечно, крутой. Я покруче Иза. Что еще, блядь? Хм. Что это? Ну и уродина. Ну все, он же вы выбан лицо, не? И все? Я понимаю, мне надо туда спуститься, да? Так, ребята, это, я думаю, мы оставим на следующую часть. Босса мы убили, да? Ребят, а давайте остальное для следующей серии, если вы, конечно, ее захотите. Выban великолепное подземелье, ребята, мы оставим с вами на, с на следующую серию, если вы, конечно, ее захотите. Если вы хотите, ребят, ставьте лайк, если берем больше 100. Будет обязательно следующая серия, ребята, если соберем достаточное количество лайков, то есть больше 100. И все будет тогда хорошо, и мы узнаем, что там дальше происходит. А на сегодня это все. Ребятки, если вам понравилось видео, и вы еще не понравились Подписаны, конечно же, подписывайтесь, не забывайте про лайки, комменты. Пишите туда что-нибудь хорошее, что-нибудь плохое, что угодно, а только что-нибудь напишите. Пожалуйста, убаляю. Замечательный мод. Мы обязательно в него продолжим играть, если наберем необходимое количество лайкосов. Все зависит от вас. Ну а с вами был Мародер 120 Гигабайт. Всем жестких респектов. Йоу!